Добрый день. На связи Центр обучения компании Инфострой. Уважаемые коллеги. Приказы Минстроя Российской Федерации 294 и 352, опубликованные в июне 2020 года, внесли изменения в сборники единичных расценок ФР-2001. Для работы в комплексе а 0 данные изменения учтены в редакции базы данных, которая поставляется с шифром ФР-01, 2020 и 3. Как вы помните, базы данных А0 расположены в экране системных данных в разделе Базы НСИ. Вот эта база. Обратите внимание, в наименовании базы указаны номера приказов Минстроя. Рекомендую также открыть нормативную базу и перейти во вкладку Заголовок. В поле описания этой базы сделаны ссылки на те же самые приказы и указаны даты официального ввода в действие изменений. В данной редакции базы единичных расценок следует обратить внимание на изменения в текстах технических частей некоторых сборников. Это очень важно. Например, в сборнике «12 кровли» введена вот такая фраза. Затраты на электроэнергию, потребляемые ручным инструментом, следует учитывать дополнительно в размере 1% от оплаты труда рабочих по расценкам, указанных в приложении 12.2 и далее Приведено приложение 12.2, расценки в которых следует учитывать дополнительно электроэнергию. Аналогичные изменения введены и в другие сборники, однако не во все сборники. И даже, как мы видели, не ко всем расценкам. Тут же отмечу, что для разных видов работ указаны и разные нормативы начислений. Вот небольшая таблица, где представлена интересующая нас информация. А теперь Посмотрим, как учесть указанные дополнительные затраты при расчете локальной сметы. Вот рабочая локальная смета на устройство кровли. Ввожу расценку, ставлю объем. Для учета дополнительных затрат на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, достаточно обратиться к функции поправки к строке. Система предлагает список поправок именно к этой расценке, в данном случае это и есть нужная нам поправка. Отмечаю, что я ее выбрал и нажимаю кнопку выбрать. Обратите внимание, стоимостные показатели изменились по сравнению с данными из базы. Изменения произошли за счет увеличения материальных затрат. В тексте расценки добавлены слова с учетом затрат на электроэнергию. Рекомендую заглянуть во вкладку комментарий. Здесь также автоматически добавлен текст со ссылкой на соответствующий пункт технической части сборника. При печати в выходной форме эта информация выводится в колонке обоснования. Соответственно, текст наименования расценки содержит изменения. Вернемся в рабочий экран системы. Выберем еще одну расценку из того же 12 сборника. Например, такую. Обратите внимание. При обращении к функции выбрать поправки программа предлагает только те поправки, которые имеют отношение к данной конкретной расценке. В данном случае поправка на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом, в этом списке отсутствует. Еще раз акцентирую ваше внимание на факте, что в комплексе А0 такие поправки будут предложены только для тех расценок, которые указаны в технических частях соответствующих сборников. А как поступить, если вдруг потребуется поправку убрать из строки? Все очень просто. Ставим курсор на строку и во вкладке Поправки выбираем функцию Удалить поправку. После подтверждения выбранной операции расценка принимает исходное состояние. Если потребуется удалить поправки из нескольких строк сметы, используйте групповые операции. Например, выделяю все строки и в групповых операциях выбираю пункт Удалить поправки. Вот представленный список примененных поправок. Отмечаю нужные поправки и выбираю функцию Удалить. Готово. Подведу итог. Комплекс А0 обладает мощным механизмом, который позволяет учесть дополнительные затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом. Этот механизм называется поправки к строке. Поправки предлагаются системой только к тем расценкам, которые указаны в технических частях сборников расценок. Это упрощает работу сметчика. Достаточно лишь нажать на кнопку «Выбрать поправки» и изучить список предложенных поправок. Если вы решили применить эту поправку, отметьте ее флажком и нажмите на кнопку «Выбрать». Пожалуйста, используйте данный инструмент. Сделайте свою работу комфортной. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.